Покупать или не покупать? ТОП-7 АФЕР на рынке недвижимости. Каковы риски приобретения квартиры на вторичке? За февраль 2019 года по статье «Мошенничество» было открыто 323 уголовных производства по делам, связанным с совладением недвижимостью, свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры. Это почти вдвое больше, чем в январе 2019 -го. Риск мошенничества в 2019 году был достаточно высоким. Тяжелая экономическая ситуация, социальная напряженность и низкая правовая грамотность населения – все это способствует высокому риску. Я как адвокат, практикующий в сфере права не, недвижимости и строительства, дам вам весь спектр афер на вторичном рынке жилой недвижимости и расскажу о самых распространенных из них, а также дам советы, как избежать таких ситуаций. Поехали! Отдельные документы – это самая старая и самая банальная схема, которую используют аферисты. Подделывают все – от паспорта до права собственности на квартиру. Какое противодействие? Самостоятельно осуществить осмотр будущего жилья. Желательно расспросить соседей о хозяине, провести проверку в реестре прав по параметру адрес имущества и отдельно по паспортным данным и ИНН. Хозяина. Сверить полученный результат. Если возникают подозрения относительно документа, удостоверяющего личность, владельца, паспорт, то дополнительно можно проверить, действительный ли документ по серии и номеру. Желательно покупать квартиру не по доверенности, так как именно этот документ легко поделать и трудно проверить его подлинность. Следующее. Наличие долгов по коммуналке. Покупателям часто не сообщают о том, что наличие долгов, и э, хотя новые владельцы имущества не должны оплачивать такие долги, уже есть соответствующее решение и разъяснение суда. Тем не менее, возникают проблемы. Какое противодействие? Просить владельца квартиры показать справку об отсутствии коммунальных долгов. Еще один э, вид аферы – чужое наследство. Эта афера связана с получением недвижимости в наследство, и хотя сам по себе механизм наследования не означает напрямую, что есть признаки злодеяний, тем не менее, последующая перепродажа наследникам имущества может быть благоприятной средой для злоупотреблений и сокрытия от покупателей всей действительной ситуации с унаследованным жильем, например, наличие других наследников. Что делать в этой ситуации? Привлечь специалиста для проверки документов и выяснения прозрачности сделки. Особо следует обратить внимание на открыто ли еще наследственное дело, есть ли другие наследники и не обращались ли они для подтверждения своих прав на имущество к нотариусу. Действительно следует проверить отсутствие судебных споров по имуществу, приобретенному таким образом. Рекомендую запросить у продавца, оформившего право собственности, нотариальное подтверждение того, что установленный законом срок свои права на имущество заявило лишь лицо продавец. В случае наличия других наследников, получить письменный отказ всех наследников в пользу продавца. Следующее. Совместная собственность. Прежде чем окончательно принять решение и приобрести имущество, следует убедиться, что продавец не состоит в браке и данная недвижимость не приобретена в общую за то, чтобы все граждане, которые были ранее зарегистрированы по этому адресу, выписались из объекта недвижимости до осуществления сделки. Получить нотариальное согласие супруги, супруга на проведение сделки и настаивать на выписке всех зарегистрированных посоветоваться с юристом-специалистом по сопровождению сделки, попросить нотариуса посмотреть в реестр, у них есть доступ. Низкая цена и перепродажи. Низкой ценой продавцы часто пытаются замаскировать проблемы объекта недвижимости. Это может быть что угодно, от двойной перепродажи имущества до наличия нарушенных прав несовершеннолетних. Ключевой аспект – оспаривание права собственности текущего владельца в зоне риска кредитной ипотечной квартиры, которые переподаются и на которые обещают, обращают взыскание. Договоры ипотеки могут признать недействительным. Продажу и перепродажу такого имущества по договорам уступки прав требования незаконными и так далее. Таких случаев тоже очень много. Когда финансовые компании обратили взыскание на предмет ипотеки и которые как бы получили собственность. Потом все это признается недействительным, и имущество возвращается в собственность предыдущего владельца. Особенно это касается решений суда о продаже злого имущества, согласно статье об ипотеке. Как противодействовать? Осуществить проверку в реестре прав на признаки переходов права собственности и доли собственности. Обратить внимание, когда и каким образом осуществлено оформление объекта недвижимости. Дополнительно осуществить проверку через портал судебной власти по фамилии владельца и по адресу имущества о наличии споров. Еще один способ, ну вот такой уникальный, карманный нотариус называется. К Самым распространенным способом осуществления недобросовестных действий по отношению к покупателю является несоблюдение формы договора, когда финальный подписанный может осуществить. Существенно отличаться от первоначального образца. То есть, в ча заключительной части договора могут появиться такие пункты купли-продажи, которые в лучшем случае придут к дополнительным расходам. Например, все расходы на проведение сделки несет покупатель, хотя была предварительно договоренность об их равном распределении. Или нет фразы отсутствуют обстоятельства, которые заставили. Их заключить этот договор. Это дает право через некоторое время лишить покупателя права собственности. Ну или плохо спать с таким вот договором. Противодействие. Покупателю следует делать акцент на выборе именно того нотариуса, которому он доверяет. И детально ознакомиться с текстом договора купли-продажи. Еще один способ, ну не знаю, в 2020 может быть он ну, уйдет никуда. Сам себе оценщик. Очень простой тип мошенничества – занижение реальной оценки недвижимости в нотариальном договоре. В случае обжалования в судебном порядке и признания недействительной сделки купли-продажи, покупатель будет обязан вернуть продавцу приобретенное имущество, а продавец сумму уплаченных средств, то есть стоимость имущества по договору. Как противодействовать? Указывайте в договоре купли-продажи реальную стоимость квартиры. Больше никак. Платите налоги. Конечно же, это не далек, далеко не весь список офер, которые появляются. Они появляются новые, совершенствуются старые. Поэтому для вашей безопасности и сохранности ваших денежных средств я просто рекомендую обращаться к профессионалам, юристам, адвокатам за проверкой юридической чистоты сделок с недвижимостью. Мои контакты для платных слух указаны в описании к данному видео. Если... Вам был полезен этот видеоролик, поставьте лайк, так, как я пой... так я пойму об этом. И подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр, увидимся на канале.